Доброго времени суток, дамы и господа, с вами при дополнении Shadowlands идет своим чередом. Вышло обновление 9.0, 9.05, 9.1 и похоже довольно-таки скоро выйдет обновление 9.5. Компания Blizzard рассказала о том, то, что в ближайшее время будет запущен ПТР, и там будет много-много всего интересного, там будет море новинок. А какие именно, сейчас мы кратко рассмотрим. World of Warcraft Developer Update Fall 2021 Осень 2021 года. Что нас ждет в будущем? Патч 9.1.5. легион Time Walking with Mythic Plus. У нас имеются таймволки подшествия во времени, и они будут сделаны для легионовских подземелий. Также они будут сделаны с мифик плюсами То есть, возможно, можно будет ходить в Mythic плюсы легионовские. Это довольно-таки интересная механика. Можно вспомнить былое. Фарм Утробы. Замечательнейший фарм Утробы. Далее, улучшена система смена ковенанта. Теперь можно будет менять ковенант вообще, когда ты захочешь. Далее, энергия кондуитов убрана. Изначально не самая лучшая механика, которую просто сейчас-напросто уберут в обновлении 9.5. Далее, legendary item recycling. Имеется в виду то, что можно будет перекрафтивать легендарные предметы. Вот только в 9.1.5, скорее всего, этот левел не повысится, так как новый сезон не стартанет. И легендарки люди себе уже скрафтили. Но если крафтить на какие-то другие специализации, то да, это довольно-таки прикольно. Перекрафтить там нагрудник в плащик. Нужно было делать это в 9.1. В 9.1.5 это поздно. Далее, New Elliot раз Customization. Можно будет кастомизировать э, союзные расы по-новому. возможно, какие-то там бровки, глазки, носики, ушки. Окей, хорошо. Alt Covenant Campaign Skip. На альтах, на твинках, на новых персонажах можно будет просто-напросто скипать компанию Ковенанта. Это довольно-таки приятное нововведение, потому что делать одни и те же квесты мало кому захочется. Legacy Raid Tuning. Изменение старых рейдов в плане прохождения соло. Станет проще проходить некоторые рейды. Например, в Мифик Гулдан паразиты будут как-то понерфлены на фазе Солиданом, потому что в основном именно у людей с ними проблемы, так как они дезориентируют, оглушают, и дэмэдж вы нанести не можете. С этого бывает. Далее, New Toys, Mounds, and Travel Forms. Новые игрушки, новые маунты, новые походные облики. Наверное, облики фейчек какие-то. Я думаю, да. Лучше бы новые ачивы сделали на коллекцию маунтов. Но ну, окей. Может, еще дойдем до этого, да, в будущем. Talent and ability buffs. Реворк некоторых талантов, реворк некоторых обилов то есть что-то изменят, где-то процентики подкрутят. Какие-то таланты, может, станут играбельными, хотя там сейчас их вообще не берут, не берут в целом. «Reporting improvements». Что имеется в виду? Скорее всего, система репортов как-то будет улучшена, и, быть может, компания Blizzard будет нормально реагировать на каких-то там голд селлеров людей, которые спамят «поможем!». Посмотрим, есть, что имеется под этими двумя словами, какой смысл в них заключен. Пока что ничего еще насчет этого не сказано. В общем-то, список изменений хороший, список изменений внушительный. Кратко я высказался, но подробно еще, само собой, Будут видосики по некоторым из этих пунктов. Если вам хочется поскорее увидеть какой-то видосик из этого пункта, то дайте знать в комментариях. Мне есть, что сказать абсолютно по каждому пункту. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!